Йоу васап, микрофон у Закар И как видно, это уже второй выпуск по Team Spirit По их дневнику С первого дневника не прошло даже месяца Всего лишь, если быть точнее, только три недели И я готов рассказать про новые события в этой команде Начнем с того, что про закончилась уже как две недели назад а Team Spirit вышли отсюда на седьмом восьмом месте Получили 25 кусков призовых 25 же? Ну да Заиксить. Е... Да, да, да. хоть где-то <смех> <смех> не обосрался. А еще я хочу подметить, что Team Спирит заняли 16 место на окончании пролиги, а на данный момент они занимают 17 место. В заключение можно сказать то, что у Team Spirit не летело против игры против Бигов, а против Астралис у них просто тупо не хватало опыта, потому что они очень редко играли. Или это вообще была их первая встреча? Но.. Потому что это была их вторая встреча Зато, сейчас вы можете следить не только за моими дневниками Которые будут выходить пока что раза два-три в месяц А также следить за тем, как играют наши ребята Потому что в последнее время наши игроки начали очень часто проводить стримы А теперь приступим к самому главному Начался новый турнир EM New York Их первыми противниками стали Gambit eSports Смогут ли они победить Team Spirit и прервать их win streak? Сейчас мы и узнаем Пистолет начинается с двух красивых хэдшотов от Мира и точно такие же от Мэджикса. 2, 2, в итоге ситуация один в один. Мэджикс начинает дефить бомбу и забирает изичайший раунд в копилку своей команды. По патрон, летят, Первую половину Team Spirit отыграли достойно, а уже после того, как они поменялись сторонами, игра была на стороне Гамбит. Но это не мешает дисбалансу делать очень красивые фраги на шарте. И Несмотря на то, что Тим Спирит отдает свою пистолет а, к Гамбитам а на своем же пике, раз, они забирают первую половину. А дисбаланс, походу, был в этот день в ударе, потому что дает еще один красивый фликшот. Зато ко второй половине просыпается еще и Чоппер и берет еще раз раз раз один раз раунд в копилку Тим Спирит. Вот Среди он, режим царя! Сплента, пожалуйста! Чоппер! Идеальное исполнение, тиммейты особо даже не понадобились, пытаются бороться с проблемой Чопера, А на последнем раунде миража Мир заходит в спину Гамбит и забирает последний раунд для своей команды. Начало трейна было тяжкое, так как они начинали за сторону П и отдают первые два раунда для Гамбит. Зато на третьем раунде они собрались и пошли на Б план, после чего выбили опорников Б, поставили пачку и выиграли раунд. Несмотря на то, что первой половине борьба шла почти равной, Тим уже все же одолевает их и забирает первую половину с счетом 6-9. получится, и Шир делает килл по самденку. И снова идисбеланс, и снова один в три момент. Такое ощущение, что Team Spirit пошли играть против Голднов в ММ, потому что Чоппер они забирают просто чудом на пистолетке второй половины. И в итоге, размен за разменом, но Team Spirit забирают пистолетный раунд. Также главную роль отыграла Эко на двадцатом раунде, так как они забирают этот раунд. Теперь нужно создать перекрестные позиции, килл от мира... Но времени тут, по-моему, не хватит уже. а друзья, это, это взятый экономический раунд. А И со счетом 16-8 они забирают карту Трейн. По картам они выигрывают со счетом 2-1. безговорочная победа на карте Train команды oh. Team Spirit, радость. И после этого в их официальной группе начались, так сказать, мемасики про мира. И вот так вот, понемногу помалеку, заканчивается второй выпуск про Team Spirit. Я понимаю, что он получился короче, чем прошлый. Я надеюсь, что вам понравился этот дневник, а также вы подпишитесь на канал, поставите лайк, ну и оставите комментарий для того, чтобы я знал, что мне нужно будет менять в следующий раз. Собственно, микрофона был опять Закар. Всем пока. Так, до свидания. Вы уйдёте со мной. Но встречаю я рассвет, ничего красивее нет. С утра чекаю Юрине, больше в сети меня нет. Пропадаю я на крыше, пока.